по инсайтам курса, вот у меня в этот раз как раз, в принципе, не знаю, что горшки обжигают, я посмотрела внутри компании, посмотрела, что, в общем, все реальности живут. если правильно выстроенный процесс, все вообще прекрасно, очень рада, что выбрала направление, буду, продолжаю развиваться и планирую делать это дальше, большое спасибо.